глава двадцатая «Хлеба и рыбки». Иисус предложил Своим ученикам отправиться в уединенное место, чтобы там в тишине и покое немного передохнуть. Чтобы добраться в такое место, нужно было оставить Капернаум и выйти в море. Они все вместе сели в лодку, направляясь туда. Но некоторые, искавшие Иисуса, Видели, как лодка с учителем отчаливала от берега, и взволнованная толпа, собравшаяся у кромки воды, наблюдала за медленно уплывающим судном. Весть о том, что Иисус пересек море, быстро распространилась от города к городу, и множество людей, стремящихся увидеть и услышать его, стекались к тому месту, где он собирался причалить, тогда как остальные следовали за ним на лодках. Поэтому, когда Иисус и Его ученики пристали к берегу, то оказались в окружении множества людей, спешащих со всех сторон, чтобы приветствовать их. Коллег и больных сотнями приводили за исцелением к Иисусу и размещали на земле так, чтобы Он их заметил. Толпа с огромным волнением, ожидающая Его появления, становилась все больше и больше. Спаситель не смог обрести здесь того, что так желал, ведь ожидающие люди нуждались в его внимании, их горести пробудили в нем сочувствие и желание помочь. Он не мог скрыться с учениками, чтобы обрести столь желанный покой и разочаровать своих просителей. Чем только не болели эти несчастные, ожидающие его милости! Некоторые, пребывая в лихорадочном бреду, даже не замечали обеспокоенных друзей, которые заботились о них. Там были глухие, слепые, парализованные, хромые и умалишенные. Сердце Иисуса разрывалось от сострадания, когда Он взирал на обездоленных людей. Толпа настолько теснила Христа, что Ему пришлось выйти на заросший травой пригорок, где все могли бы видеть и слышать Его. Здесь Он проповедовал весь день и исцелял всех больных и страждущих, которых привели к Нему. Люди, пребывающие в смятении и жаждущие разумного учения, чтобы развеять свои сомнения, обнаружили, что тьму в их душах прогоняют исходящие от Христа лучи праведности – и были очарованы простотой истин, которые он проповедовал. Его часто прерывал несвязный бред терзаемого лихорадкой или пронзительный крик безумца, чьи товарищи пытались пробиться сквозь толпу, чтобы привести страдальца к врачу. Часто голос мудрости заглушали радостные крики, когда к безнадежным больным мгновенно возвращалось здоровье и сила. Великий лекарь с пониманием и терпением относился к подобным проявлениям и со всеми разговаривал спокойно и доброжелательно. В поисках отдыха он переплыл на другой берег, но здесь его ожидали дела еще более неотложные, чем те, что были там, откуда он втайне удалился. День подходил к своему завершению, и солнце клонилось к закату, а люди все не расходились. Многие преодолели не один километр, чтобы услышать слова Иисуса, и весь день ничего не ели. Учитель все это время трудился без еды и отдыха, и ученики, видя его изнеможение от усталости и голода, умоляли его отдохнуть от тяжелого труда и немного подкрепиться. Их просьбы оказались напрасными, и они стали советоваться друг с другом, не стоит ли силой удалить его из оживленной толпы, опасаясь за его жизненные силы? Петр и Иоанн взяли благословенного учителя за руку и попытались мирно его увести, Но он отказался двигаться с места. Он был обязан трудиться. Каждый, прибегающий к его милости, считал свой случай неотложным. Толпа обступала спасителя. Люди оттесняли его то в одну сторону, то в другую. Пытаясь приблизиться к нему, они напирали друг на друга. Видя все это, Иисус призвал Петра, находящегося в лодке, подплыть ближе. Ученик покорно причалил к берегу. Протиснувшись сквозь толпу, Иисус вошел в лодку и приказал Петру немного отплыть от берега. Теперь он... Сидя в раскачивающейся на волнах рыбацкой лодки, на глазах у толпы заканчивает долгий и тяжелый день, раскрывая им драгоценные истины. Сын Божий, покинув царские небесные дворы, не претендует на принадлежащий ему по праву престол Давидов, а с рыбацкой лодки произносит слова вечной мудрости, которые должны быть навеки запечатлены, в умах его учеников и переданы миру, как наследие Божье. Внимавшие словам Христа пять тысяч человек, не считая женщин и детей, целый день провели без еды. Он спросил Филиппа, «Можно ли купить хлеба для такого большого количества людей, чтобы они могли вернуться в свои жилища, подкрепленные пищей, чтобы не ослабеть по дороге?» Он так поступил, чтобы испытать веру своих учеников, потому что сам он прекрасно знал, как обеспечить всех пищей. Тот, кто не сотворил чудо, чтобы удалить свой собственный голод в пустыне, не мог допустить, чтобы так много людей страдало от недостатка пищи. Филипп взглянул на море голов и подумал, невозможно достать столько еды, чтобы накормить такую толпу. Он ответил, что если купить хлеба на 200 динариев, то и этого не хватит, чтобы каждый получил хоть немножко. Иисус спросил, сколько продуктов есть у собравшихся. Ему сказали, что Андрей нашел у одного мальчика пять хлебов ячменных и две маленькие рыбки. Но это было ничто для такого множества, и они были в пустынном месте, где нельзя было ничего достать. Иисус повелел, чтобы этот скудный запас принесли ему. Затем он приказал ученикам рассадить людей на траву по пятьдесят или по сто человек, чтобы сохранить порядок и чтобы все могли увидеть чудо, которое он собирался сотворить. Наконец, это собрание из пяти тысяч человек, поделенное на группы, расположилось перед Спасителем. Тогда, взяв хлебы и рыбу, Иисус благословением раздал их ученикам, а те передали дары собравшемуся народу в количестве, достаточном, чтобы все могли утолить голод. Люди распределились в нужном порядке, задаваясь вопросом, что же сейчас будет, но их удивлению не было предела, когда проблема оказалась решена, и они увидели, что удалось накормить такую большую толпу количеством еды, которого едва хватило бы на десять человек. Еды не становилось меньше, когда Иисус передавал ее ученикам, чтобы те, в свою очередь, поделили ее среди людей. И независимо от того, как часто они возвращались к Нему за новой порцией, продукты всегда были в наличии. Когда все насытились, он велел ученикам собрать оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Двенадцать коробов было собрано из остатков этой чудесной трапезы. Во время этого замечательного пира многие люди, ставшие свидетелями чуда, еще долго пребывали в раздумьях о случившемся. Они следовали за Иисусом, чтобы услышать слова, никогда прежде не доносившиеся до их ушей. Его проповеди глубоко запали в их сердца. Он исцелил больных, утешил их в печали и, наконец, вместо того, чтобы отправить их прочь голодными, вдоволь накормил их. Его чистое и простое учение завладело их умами. Его милосердие завоевало их сердца. Кушая пищу, столь чудесно дарованную им Христом, они пришли к осознанию, что перед ними настоящий Мессия. Никто другой не мог совершить такое чудо. Человеку не под силу сделать так, чтобы пяти ячменных хлебов и двух маленьких рыбок оказалось достаточно для насыщения тысяч голодных. Его проповеди и служение исцеления практически убедили их в его божественности, а это совершенное им чудо стало последним убедительным доводом. Они утвердились в том, что он – князь жизни, обещанный избавитель евреев. Они видели, что он не прилагал усилий завоевать людское одобрение. Этим он разительно отличался от первосвященников и правителей падких дозваний и почитания. Они беспокоились, что он никогда не станет претендовать на свое право, как царя Израилева, занять место на престоле Давида в Иерусалиме. И тогда они решили, что поскольку он не будет отстаивать свои права на царство, они выступят от его имени. Им не нужно более убедительных свидетельств его божественной силы, и они не станут ждать дальнейших доказательств. И тихо посовещавшись между собой, они договариваются, применив к нему силу, понести на плечах, провозглашая его царем Израиля. Ученики выступают с народом заодно, заявляя, что престол Давида принадлежит их учителю по закону. И пусть покорятся надменные священники и правители и будут вынуждены чествовать того, кто облечен властью Божьей. Они разрабатывают план, как это лучше осуществить, но ничто не скрыто от взора Иисуса. Он знает, что если задуманное будет притворено в жизнь, это повредит работе, которую он призван выполнить, и перечеркнет весь его проповеднический труд и служение милосердия. Священники и правители уже смотрели на него, как на того, кто забрал у них благосклонность людей. Они настолько боялись его растущего влияния среди народа, что искали возможности лишить жизни. Он знал, что результатом его провозглашения царем Израиля станут насилие и восстание. Он пришел в этот мир не для того, чтобы создать временное царство. Его царство, как он говорил, было не отсюда. Толпа не понимала, какими разрушительными будут последствия их замысла. Но божественная мудрость распознает все сокрытое зло. Иисус видел, что пришло время изменить настроение людей. Он призвал к себе учеников и приказал им немедленно взять лодку и вернуться в Капернаум, оставив его, чтобы отпустить людей. Он обещает встретиться с ними той же ночью или на следующее утро. Ученикам сложно было подчиниться такому распоряжению. Они считали, что Иисус должен получить надлежащее ему по праву и более не терпеть преследований священников и правителей. Казалось, наступил благоприятный момент, когда силой народа Христос может водвыситься до своего истинного положения. Они не могли смириться с тем, что весь этот энтузиазм сойдет на нет». Со всех сторон люди собирались в Иерусалим на празднование Пасхи. Все они жаждали увидеть великого пророка, чья слава разошлась по всей земле. Для верных последователей Иисуса это казалось прекрасной возможностью сделать любимого учителя царем Израиля. В свете этого нового стремления ученикам было крайне сложно уйти самим и оставить учителя одного на пустынном берегу, Окруженным высокими и суровыми горами. Они противились такому приказанию, но Иисус, оставаясь непреклонным в своем решении, вновь велел им следовать его распоряжению таким властным тоном, которым никогда раньше не говорил с ними. Они молча подчинились его словам. И Иисус, повернувшись к многочисленной толпе, увидел их решимость, воцарить его любой ценой. Это намерение необходимо было немедленно пресечь. Ученики уже ушли, и теперь он, стоя перед ними, так настойчиво и непреклонно понуждает их уйти, что они не осмеливаются ослушаться его. Слова восхваления и ликования замирают на их устах. Сделав шаг, чтобы схватить его, они останавливаются. Выражение радости и нетерпения исчезает с их лиц. Среди собравшихся находились люди, которые отличались глубоким умом и решительностью, но царственный вид Иисуса и Его тихие повелительные слова мгновенно усмирили шум и расстроили замыслы этих сильных мужей. Подобно кротким и покорным детям, они подчинились повелению своего Господа и Его силе, которую признали выше любой земной власти. Иисус смотрел на отдаляющуюся толпу с печалью и состраданием. Он чувствовал, что они словно заблудшие овцы без пастыря. Священники, которые должны были быть в Израиле учителями, были всего лишь машинами для совершения бессмысленных церемоний и повторения закона, который они сами не понимали и не исполняли. Оставшись один, он пошел на гору, где долго в горьких муках и слезах молился своему отцу. Не за себя он возносил искреннее моление, а за человека, развращенного и заблудшего, и за искупительную благодать для него. Именно ради человека Сын Божий взывал к своему отцу прося, чтобы бедное грешное существо могло обратиться от своей вины к свету спасения. Спаситель знал, что дни его личного труда ради человечества на земле сочтены. Тот, кто читал сердца людей, знал, что сравнительно немногие примут его как искупителя и признают себя потерянными без его божественной помощи. Иудеи отвергли помощь, которую... Послал Бог, чтобы спасти их от окончательной гибели. Они затягивали покрепче путы, связывающие их бесрассветной ночью. Они навлекли на себя гнев Божий своей слепой и упрямой греховностью. Отсюда и печали Иисуса, и Его слезы и стенания о своем заблудшем народе, отвергшем Его любовь, которая защитила бы их и не принявшим Его милосердия, которое спасло бы их от возмездия за грехи. Его разрывались сильные чувства, когда Он осознал, что люди, которых Он пришел спасти, обречены. В каждом испытании и в любой ситуации Иисус обращался к Небесному Отцу за помощью и в этих тайных беседах получал силы для предоставившейся Ему работы». Христианам нужно следовать примеру Спасителя и искать в молитве силу, которая позволит им перенести все невзгоды и оставаться твердым во всех жизненных обстоятельствах. Молитва – это защита христианина, гарантия его целостности и добродетели.